Добрый день, сегодня у меня не распаковка, у меня сегодня такая рубрика «Проверено временем». Вот этот фонарик, фары для велосипеда, я заказывал ровно четыре года назад. Да Он до сих пор работает, хочу продемонстрировать. Такой фонарик, у него, я не знаю, какие-то параметры, ссылка будет в описании, 600-6000 люмен, 3X, ну светодиодный, используется как для передней фары. Сам он работал, проработал четыре года. За это время Вот к нему такой аккумулятор Прикладывался Поменял два аккумулятора Пользуюсь постоянно Светит очень ярко До сих пор Работает все Единственное, сломался крепеж но Я специальный крепеж купил Захват для него. Я оставляю его В багажник кладу Аккумулятор Светит он очень и очень ярко тут четыре режима и даже 5 режимов сейчас я покажу все. здесь вот у него индикатор заряда когда зеленый значит полностью заряжен можно даже не думать о зарядке вот. проходит время начинает краснеть следует уже подумать о замене о зарядке аккумулятора хватает ну, миссии заряжаю когда моря как езжу бывает раз в месяц бывает два раза в месяц не часто то три вариант освещения продемонстрирую как он светит вот три Тут диодика очень мощные так в комнате абсолютная темнота вот первый режим второй и третий в описании указано что светит до 20 метров кстати подтверждаю Отвечает очень хорошо Единственное, что по тротуару, когда едете Лучше выключать, глаза сильно бьет Вот четвертый режим мигания. зачем я не знаю Здесь он в данный момент нужен для велосипеда И если нажать кнопочку Подержать У меня не всегда получается Там есть еще такой вот режим Вот, еще такой режим есть Если так вот, передерживать ее, Ну, не знаю, насколько он актуален. Сколько он нужен. Покупал я его 1200. Покупал за 1200. Сейчас он где-то 1700 стоит. Ссылка будет в описании на него и на продавца. Пришел очень быстро. Ой, я помню, я был вообще в шоке. Как он быстро меня доставил. А также, товар этот реально проверенный временем. Можете покупать, не опасаясь. Единственное, что... Можете лучше запаситесь запасными аккумуляторами. Если я найду, я покупал. Ссылку в описании вставлю. Ну, довольно недорогой. Довольно недорогой аккумулятор. Тут 4 стрельки вставленные. Такие, я уже не помню, как они называются цифры. Спайновые с собой. Ну, всё. Ставьте лайки, подписывайтесь. Впереди много еще. Хочу сделать обзор рюкзаков, у меня их тоже очень много, которые заказывал в свое время. Ставьте лайки.